Пока с братом по телефону разговаривал, не, не, не смог заснять на спиннинге. Солнце уже село, плескуется со всех сторон. Щуки, блядь, вон волны идут. Там волны идут. Ладненько, пробую еще ловить. Еще минут 20-30 порыбачу и съёбаюсь. Только, ребята, отошел с одного места, поймал вот такую семисотницу. Закат.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 Ебать-то лезя с подводной лодки. Я, короче, вытаскивать не буду. Я сейчас буду кидать рыбачку. Вот, это пашка прямо во второй. ну покажи ей. У ну, меня килограммовая. Че небольшенькая, нормальная щука. Ебать-то, А у меня опять так и есть.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 Вот. Взял с сачка, короче Достаю Ну вот такая вот она Ну, короче, до килограмма Может чуть больше, может кило двести Ага, ну все Вот Пашка поймал, короче Щука она Вот такого, пол, ну это пятисотка пол, пол да, Полкилограммовая да. Четвертая, да, у тебя щука? Да. Ну и вот мои шесть штук У меня уже килограмм 8 наверное, есть Всяко, да? Вот Пашка поймал треху, походу. Ну-ка, подними-ка. Покажи, покажи я целиком. Ну, поверни, не, поверни ее бочком. Не, так, в две руки возьми, ты чего? дожди. Вот она, здоровая, блядь. Ну, трешка. Может, два, два с половиной. Блядь, а у меня сегодня такая же ушла, еще больше было. Пятерка. А? Вот, ну как вы здесь Такая вот щука. Пашка поймал. Крокодил. Килограмма 2,5. Может 3. Ну, почти 3. Думаю, не 3. Выпрыгнул на берег, заснял. нихуя ты не заснял. Как оно красно там было. Давай фотку. ⁇ ба наоборот, я это не заснял. 6 щук, короче.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 даже есть побольше. Короче, 9400. 6 штук. Вес общий. Удачно сегодня порыбалил. Пашка тоже нехило порыбалил. Увидите, там Щучки. Ладненько. Пока. Буду чистить. И солить. Вот они мои. Щуганы. Далее какие крокодилы, бля. Фишерман Хунтер представляет охоту на рыбалку. На щуку, бля. Итак, сегодня снимаем взвешивание пойманной рыбы.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 Пятое. Кило пятьсот сорок. Ой, ой-ой-ой, памяти не хватает. Ой, стоп-стоп-стоп, не... подожди, я не сбросил бы. Кило шестьсот десять. Так и паузу нажми, там такая двоеточие.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 отсюда, сюда, пускай он стоит, дежурит. Эх, два дня не рыбачил после той рыбалочки. Помните, 31 когда я был на рыбалке с Пашкой? Вот сегодня почти в том же месте, но ну, попробую. Пашка что-то мне не позвонил, наверное, на работе. Такие вот дела. Время уже 12 час дня. Все, всем пока, ждите отчет. Итак, ребятушки, вот это вот блесну я купил позавчера. Добавил к ней еще вот этот тройничок. Сейчас поймал вот эту вот щучку. Примерно на грамм 500. Небольшая. Вот она первая сегодня. Такие дела. Сейчас мы ее вытащим. Отсюда. Она, блять, это. через сачок пролазит. Видите? Закидываю в садок. Ладно, ушла в садок. В садке он наебывает. Все. Поймал вторую, ребята, щучку. Проплыл буквально метров 200.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 Ляжить. Что-то они маленькие сегодня, блядь. Ну видите, какой вал, блядь. Вообще заебывает этот вал. Пиздец, короче. Рыбачок. Итак, ребятки. 6 часов. Спустя пять часов. Поймал еще сейчас щучку.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 Ладно, все, паузу нажимаю. Вот, ребятки, 3 сентября поймал щучку. В том же самом месте, где, по-моему, 31-го, 31, да, 31-го попалась. Видите, да? Вообще четко, на ну, полки ложницы где-то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 Видите как забагрелась? И во рту у нее вот такая вот бякушка.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 Меня утки сидят Вот она пякая, ребята желать в тюпу вот. В самом конце Вот она Пятисотница Добротная щучка, пятисотница Короче, у меня сегодня три таких 500 граммовых и 2 получается грамм по 150 чурогайки. Вообще малые дрищухи. Там охотник метров 300 от него охотится, короче. Их там уже, походу, двое. И это... Не дают мне туда пройти. Я не, вон до того куска хожу, который на углу. Вот, видите, вот тень вон падает в воду. Вот он. Видите? Вон до него хожу. А дальше не хожу, чтобы не пугать. У него там, короче, чучела в воде. Вот а такие дела. Ладно, пятая щучка. 4 сентября 2017 года. Как мы умеем дергаться. Такая вот щука. <tor Bridge> Сучка. Фишерман Хунтер.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 вот за пальцем видите, вот там точка мне до туда дойти. Будет уже темно. Все. Ребята, восьмая щука. Только закинул, блядь, сразу же. Короче, середины. На середину кидаешь, она выскакивает. Вот. Нормальная пятисотница. Девятую взял. Пакет уже вон виднеется. Видите, дождик пошел. Но это такая небольшая, грамм 200. Пауза. Десятая щука. Десятая, вот он, пакет. Пауза. Вот мои сегодняшние. 4 сентября 2017 года. 10 шарагаек. Вот такой вот улов. Уже темень, блядь.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 Ну все, ребятки. Вот такие вот дела. Такой улов. Дома еще, может, сниму. 23 октября 2017 года. Нахожусь на РТШе. Короче, уже часа три отплавал на спиннинг ни одной поклевки. На щуку. Вот сейчас вылез согреться, блядь. Ноги охуели. Вообще ноги замерзли, блядь.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 Не знаю почему ху вот так идет Рыбалка у меня. Но. Всем пока. Думаю, что нынче я уже не поймаю на спиннинг щучку. Буду греться. Вот насолил за вс лето рыбы. Щук. И вот в этом байке. Маленькие. Ну представляете, какой бак. Полный щук. Потом. Ну тут у меня мелкие вот что с речки были. Да? Где я провилку-то вам говорю? Сейчас покажу. вытащил их уже вялю. Вот они вялятся.